Сейчас, когда идут тяжелые бои, когда есть снова угроза Крыму и Севастополю, периодически она озвучивается о том, что вслед за планами, которые вынашиваются по нападению на Донбасс, есть планы по нападению на Крым и Севастополь. Все же на материке очень часто можно столкнуться с такой устойчивым, с таким устойчивым мнением и как бы достаточно. Массовая позиция, что если бы не присоединение Крыма 9 лет тому назад, то ничего бы этого сейчас не было. Сейчас, конечно, тема военной операции доминирует, но мы же помним, всегда будем помнить, что 23 февраля это не только День защитника Отечества. Это еще и День народной воли, когда все севастопольцы вышли на площадь Нахимова, чтобы проявить свою волю по поводу возвращения в Россию в родную гавань. И, Татьяна Михайловна, можно ли, на ваш взгляд, когда были активным участником этих событий, вот в, именно так оценивать взаимосвязь русской весны и специальной военной операции? Так, как вот вы сейчас озвучили, некоторые оценивают, конечно, нет. Это э, некий некая вот попытка э, зарыть голову в песок и перепутать э, причины и следствия. Э, потому что давайте не будем забывать, если бы не было русской весны, здесь бы уже стоял Американский флот, под, который под прицелом держал бы до Урала всю Россию и разговаривал бы совершенно по-другому, я не говорю уже о том, в какой ситуации мы здесь все оказались бы. И когда, к сожалению, некоторые начинают нас обвинять в том, что именно присоединение Крыма и Севастополя послужило причиной, здесь хочется сказать «да». То, что мы вернулись в Россию, это э, скорее э, немножко обозлило э, НАТО, которая уже не, не думала, что Россия подымется, что она будет великой, что она будет способна сопротивляться и огрызаться. Э, и вот именно тогда, я абсолютно уверена, что э, именно тогда начались началась подготовка э, к тому, чтобы напасть и на Крым, и на Севастополь, и на Кавказ, и далее, и далее, и далее. И э, ни в коем случае нельзя забывать э, о том, что, ну, извините за некие парал параллели, э, вот давайте представим, ну, вдруг, ну, теоретически, если бы в сорок первом году все-таки э, Сталин перенес боевые действия с территории Советского Союза. Да, его бы называли агрессором там, и так далее и тому подобное, но сколько миллионов бы осталось живых? Это первое. А второе, знаете, если люди, которые так говорят, не понимают, что за язык, за культуру, за историю можно выходить на блокпосты, ведь давайте вспомним, мы ведь не знали, чем закончится у нас 23 февраля, мы, знаете, разбежались и прыгнули, мы не знали, и более того, то, что у нас не случилось, как в Донбассе, это, это безумное везение, это вот президенту в ноги кланяться, наверное, вот до конца жизни мы будем, потому что он очень быстро сориентировался, очень быстро принял решение. И э, мы, конечно, поддержали, но ведь могло бы все по-другому сложиться. Да, с того самого дня, когда стало понятно, что Россия с нами, и мы с Россией, мы чувствуем себя защищенными, в том числе и благодаря нашим защитникам, которые сейчас сражаются да. на передовой. Ольга, у меня, наверное, финальный вопрос будет все-таки mm -hmm. к вам, Ольга Федоровна. Скажите, когда подрастут ваши дети? У вас двое детей, насколько mm -hmm. я знаю. Что вы будете им говорить о том, почему погиб их отец? Наш что, папа знаете? сражался за родину. Он сражался для того, чтобы мы жили. Как он говорил ребятам, если сейчас мы сложим оружие, то через неделю они придут в Крым к нашим семьям, и они их не пожалеют. Вот. Большинство ребят передумали и встали с ним бок о бок. Он очень много им речей таких говорил в защиту вот Севастополя, что если... Ой. По сути, Донбас защищает нас. Да. И это надо понимать что они взяли на себя этот удар и держат его вот ровно с 2014 года. Если бы тогда Донбасс на себя это все не оттянул, да. мы не знаем, что было бы здесь. Это, это вот очень четко нужно уяснить. Поэтому все ребята, которые освобождали Донбасс и сейчас борются за него, это все герои, защищающие и Крым, и Севастополь. И нам повезло, что у нас в Крыму очень много русских частей. Они просто ребята не запустили сюда.